всем добрый вечер в нашей последней беседе о продуктах улучшающих реологические свойства крови было сказано что с учетом пищи в день надо выпивать 3 5 стаканов воды после этого мне было несколько звонков сообщивших что доктор малышева в передаче жить здорово определенно говорила о 8 стаканах воды в день я эту передачу посмотрел да, Малышева, дама конкретная, однозначно заявила, что дневная доза воды 8 стаканов. Мало того, в этой передаче было сказано, что если вы пьете кофе, то дополнительно должны выпивать такой же объем воды, мотивируя это тем, что кофе обладает мочегонным действием. Вначале скажу по поводу кофе. Были проведены исследования и оказалось, что кофе может вызывать мочегонный эффект, но только у тех, кто пьет кофе 3-4 раза в год. Для пьющих кофе регулярно этот эффект исчезает через 2-3 дня. И кофе сам по себе однозначно пополняет водный баланс. Теперь, что касается 8 стаканов. Никаких достоверных исследований. Рекомендующих эту дозу не было, как, прочим и рекомендаций других конкретных доз. По той простой причине, что главным ориентиром для расчета необходимой нам воды является вес. То есть нужно исходить из научно рассчитанной средней дозы воды на 1 кг веса. Она равняется примерно 35 мл, для женщин чуть меньше, для мужчин чуть больше. Кроме этого, надо учитывать, что каждый из нас индивидуален по метаболизму, учитывать физические и эмоциональные нагрузки, условия труда и жизни, погодные условия и э, пищевые предпочтения. Я вот, к примеру, могу несколько дней оставаться без воды, но не могу быть без чая. Но это неправильно. Вода должна быть в ежедневном рационе. Итак, я для вас приготовил небольшую наглядную информацию о том, сколько воды мы должны пить. Сразу прошу прощения, что вам придется читать, но наглядная информация запоминается лучше. Итак, приятного, точнее полезного вам просмотра.